Он боится. И он как не сработает же. Хп, я ему сниму 300 хп. И 7 хп я оставил ему. Ах ты, сучка какая. Продолжай, блядь, сука. Да он. Долбоеб, блядь. Ааа! Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, я рад приветствовать вас на своем видеоролике, так скажем, с места предыдущего видеоролика записываю следующий, сразу же иду дальше наставочку в Колизей, три боя я тогда выиграл подряд, при том, что у меня было два, два поражения, вот. и сразу же не будем томить и начинаем играть следующий бой, Итак, наконец-то попался нам соперник, противник, вот. наконец-то уже, да, и мой первый ход, конечно же, я даю снайперкой минус по трём персам, точнее, я очень постараюсь, не получается по трём, по-моему, по двум, тоже не хочу. Отлично, попали по трём, как-то я так четко прям вот, среагировал в ту секунду, когда надо было среагировать, и сделал выстрел по трём, довольно-таки неплохо. Вот. Сразу минус три зауронили, плюс у меня шокер ещё сейчас есть. Могу с шокером охуярить. Вот мне напрягает его шериф-пришелец, которого Я не знаю, как что с ним делать. Либо его на ХП бить, либо топить. На ХП его бить, он как бы пришелец, как бы. Его... Тут трудно будет на ХП убить, да. <клес> на вынос тоже не знаю. Так, ладно. Посмотрим. На ХП. Я в этом просто уверен почему-то, у него атакер, потому что, атакера на вынос, я думаю, нет смысла, а этих посмотрим уже, делать с ними так, я пока просто, на этой ставке пока, пока что очень прет даже, хоть я и ждал минут 7 где-то, даже больше ждал, пока начнется новый бой, как бы, дождался все-таки, я дождался. Давай упади на минком, красавчик, просто красавчик, просто батя. Чё там? Это кто? Броник. Что делать? Что это такое? Так, атаку сниму. <coughs> вот. Не знаю, что я сделал, просто я не знал, не знал что делать. Просто не знал, что делать, реально. Вот, я так сделал. В общем, так, у него ходит черный Ворон. В принципе, тоже атакер, это у него кто? кто? атака Сколько у него? Четыре атакера, пацаны. Четыре атакера у него, как бы. У него четыре атакера, и как бы на ХП всех могу. Если будет вынос, дам вынос. Но, как бы, пока на ХП играю. Арсенал, как бы... Нет, арс... Арсенал у меня хуевый очень на ХП. Ну сейчас, короче, будет шокера хороший такой урончик. Белый блок дали. Сейчас будем шокером бить. Просто пиздить будем. Нормально, нормально, 200 хп стал. Чтенько вообще так. Не только для. Выносим за шокер. На хп тоже можно бить иногда. <смех> как бы. <Так>. Нормально. <смех> В общем могу сейчас, по, по идее, сходит как бы демон, я могу как бы дать авиудары. Но как-то хочется, чтобы котейка ходил. У него то урон к этому, к авиударам есть. Как бы хочется, да? Да не, я все-таки шокеры еще использую. Вообще нормально. 400 хп шокером. 400, ну не 400, 460 360 хп шокером. Офигеть, просто. Вообще четко получается пока. Я даже удивлен немножко. Как бы. Нормально, вообще нормально. Сейчас, короче, будет ходить котейка. Сейчас моего нахер. Авиками зах захерачим. Я надеюсь, по крайней мере, то что может ко мне встать сейчас, и не получится ничего. Давай не будешь ко мне вставать, бля, педора, тупой. Да, короче, не буду я бить его. У меня еще шокер есть, пацаны, я просто имба. Я просто имба. Еще один шокер, зачем мне адреками сейчас? Если он ко мне встал, тем более... Более, ну как бы... Как сделать грамотно, прям вообще. Ну, да. Я неправильно сделал. Я зажал Shift, ребята. Надо было Shift не зажимать. Короче, ходит боксер. Да, у него как бы броник боксер, да? Ну, он то сам атакер, как бы... У него брони вообще никакой нету, поэтому сейчас хавики как раз использую на нем, может быть даже и добью его, доведу до, до ВХП, а там дальше будет даже видно, вот. <coughs> Антихристой пофиг вообще. Вообще, насрать так. У меня еще белый блок есть, как бы вс. Не довел до одного хп, а что-то вообще при попал. Не повезло чуть-чуть, как бы. но ну, ничего страшного, как бы. Переживать особо тоже... Я не вижу смысла никакого так. То есть, я на хп всех убью сейчас и все. Этой, как бы. Такого я, как бы, не вижу. Такой проблемы не вижу особо, да. Вот. На хп сейчас. Или, на вы, или на вынос, если будет сейчас вынос или на факунку и по себе, да? Же. ну себя ты -то одного только мне... да, как бы не очень хорошо то есть, то есть ты мало снимешь а мне больше а мне вообще хорошо снимают, смотри как нормально ну, не очень нормально, но что такое Энерго 3000, короче. Переход хода, блядь. Что-то мне кажется сравняют сейчас. Ладно. Я сейчас ход просвет. Хорошо. Я кину блок, чтобы он не сравнял туда. Чтоб он не регенивался, кинул блок еще. Ну вот, его робот еще бьет, мой, как бы все. Не сравняет он. Не... У меня, эти типа, более, еще один блок есть. Что-то мне арсенал вообще сейчас прет. С арсеналом, как бы? Или потому что страничка такая, ну пускай, как бы... Или по другому поводу. То есть... мне сейчас прет. Однозначно прет. Вообще так у меня так. И фузиков есть, и рубинчиков, да. И даже уровень реакции неплохой. Ну, маленький, конечно. маленький. Ну, хоть что-то, согласитесь, что это я уже не бомж, как бы. Я уже не бомж, каким был раньше. Красавчик. Вот. Регенчик идет. Сменка есть. Все, есть. Подождите. Стоп, стоп, стоп. Так, я пойду аптечку соберу. Чтоб он ее не взял. Хотя он так не возьмет. Но просто он может ее взять потом. Вот. Так, у меня балка была. Не, не было. Короче. Я кидаю газовую, просто сам я не знаю, вот просто тут. Нормально, короче, здесь я должен не остаться под уроном. Да, все хорошо. И по идее газ его должен добить, хотя я не уверен. 1 хп доведу его, а дальше газ его не убьет. Вот, я так надеялся, что. Да, не добьет по-любому. Ну вот. я кинул газ, чтобы его уронило. Вот. Что мне дальше еще есть по арсеналу. Огнемет, огнемет смысла я не вижу. От огнемета у нас. Вообще тут огнемет не тащит сейчас. Можно, в принципе, огнемет, да, использовать, но посмотрим сейчас. Может быть, что будет получше. Барики. Сюда Закрыть путь какой-то. Что ты делаешь? Что ты делаешь, братан? Что ты? А, он вас спасает. Хорошо, карту уходит под воду, и ты сделал еще лучше, братан. Я кидаю арбуз под вынос. Даже может и вынесу, кстати. Ну, маленькие шансы, конечно, на вынос. Но такое возможно. Скинули, короче, под вынос немножко вот на следующий ход выношу, вот, да, на следующий ход выношу, как бы, смотрите, в чем прикол, то есть я его не вынесу, наверное, скорее всего, карта уже не уходит под воду, как бы, и будет проблематично будет вынести его, поэтому, хотя есть вынос один, барьер надо кинуть правильно, сейчас посмотрим. багетки неправильно потом ну и дальше уже там посмотрим как то есть э, ложка есть вообще так. что такое душе мд зачем ну и хорошо то есть я могу и на хп на вынос Арбуз. Короче, я просто не хочу сейчас мучиться потом с этим типом, как бы, просто один ход потрачу на него, чтобы уже все, там где у меня была эта штука, потом с ним еще мучиться, я вот этого не хочу, просто уже, просто выношу его один раз и все, вынести его, потом этого выношу, зайчика, он ходит, ладно. Пускай ходит. На хп ногу, в принципе, вообще пофиг. То есть... Что там у нас по у? Узишкой бьет просто. Пускай. Так, чё? Блок могу дать ещё один. Пускай помучается. То есть, вообще, с полной хп сейчас регене, нахер. Давай, давай, давай. Будьте. Есть фугасочка. Подождите. Блин, не могу я так сейчас вот взять. Фу. Да, конечно, этот выжигатель вообще не тащит. Ну, я снял ему 100 хп, да. Что-то огоньков нету, не вижу. Какой причине, я не знаю. Вот. Ну, это и не важно, какой причине. Я все равно выигрываю. Особо нечего переживать тут. Так. Сейчас, может, вынос дам. Может быть, не дам. Так, ладно, окей. Иночка пошла. Сейчас, если не успею, просто могу не успеть. Что это так? Блин, вот опасно. Она ложку покосила очень немножко. Но сейчас, ладно. То есть, видите, одно касание просто, я даже не взрывал ее сейчас. Когда на ложку косить, так, значит, все, значит, надо очень аккуратно делать. То есть, как бы, это баг. Даже не баг, это такая фича игры. То есть, она на ложку покосила вот так вот резко. То есть, она, если коснется земли, то она взрывается сразу. Вот, весь. она уже, типа, навелась, она, нашла цель какую-то, и эту цель потеряла, как бы. Такая особенность, короче. Вот. Давай, в принципе, еще играем. Походит, ходит этот персонаж, так перехода хода нету у меня. А короче, блин, беру арбуз кидаю туда. Даже если я не, не убью на ХП, я... Даже если я не вынесу, на ХП убью. Или одно, или другое, короче. Да, если я убил, пофиг вообще. Главное, же победа. вот 6-2. Сейчас, секундочку, я, ребята отойду. И продолжим. Итак, продолжаю, ребята. Попался противник. Ладно, ип опять. Постоянно первые ходы дают, что, блин, тяжелый, надо будет думать сейчас, как выиграть бой, просто так ли не выиграть этот бой, я вижу, что могу проиграть, и не хочется проигрывать, ребята, то есть надо постараться затащить этот бой, я уже мог проиграть было сейчас, если бы у меня вынес 300 хп, я бы уже проиграть мог. Так, он пошел туда, хорошо, в карту пошел. Ну, пришельцы мы довели до этого, до одного хп, это уже радует. То есть, так он нам особо не опасен будет. Надо кинуть блок. Надо кинуть блок. Ну, я, я знаю, что кинуть блок надо. Если я дам дышимет, то он завязает как бы. Это сейчас мне вообще не, не надо, чтобы он завязал. Ну, бункер это не очень страшно Это тоже неприятно, бля, смотрите. Так, отлично. Что мне? Смотрим мой арсенал. Надо... Могу я эти бункеры дать? не царит точнее так я овцу даю просто а банально овечку я знаю что он сейчас блок даст вот. ему делать нечего в принципе да я знаю что сейчас блок может дать я буду на хп играть я буду на хп играть у него вот этот святоши атакер я смотрю даже не видел раньше этого не замечал я буду на хп пытаться сейчас душим это дам блок стоит мой Будем на хп пытаться добить. Вот, Сансы на хп то есть, он завязать не сможет. Потому что блок стоит мой. Если что, я дам еще один блок. У меня еще один блок есть. А, вот такой обычный, простой. Вот. Тоже дошмет Бля, меня если убьет. Вот это будет печалька. Что я выжил. Это хорошо, то, что я выжил. Потому что сейчас у меня тоже дошмет есть как бы. Бля, не, не хотел потому. Ладно, убили пришельца, убили его хотя бы. Хотел. Сейчас бы этого как зауронил жестко бы. Было бы вообще круто. А так, одного убил, блин, мало снял, мало. Мог в вдво... больше мокрого. Они могли, видите, могли раздвоиться, то эти. И нести двоим урон, как бы. Так. Есть мне дадут ранец. Ну и странец вообще. А самолет, может, ну есть, он то я просто могу арбуз дать пойти ему. Мог бы пойти, чтобы ранее взяли. То есть, в принципе... Так. То есть, нужно подумать. То есть, ничего такого... Ничего такого я не вижу, чтобы как-то... Что-то сделать ему. Ничего не могу сделать пока. нас блин я могу проиграть ребят я здесь даже если я проиграю не как бы Будет понятно почему потому что я тупил я могу очень много тупил особенно вот сейчас бушметами тупанул то есть на хп можно выиграть было а ну он блок сломал свой то есть тоже радует ну я кидаю блок у меня у меня есть реген, у меня реген есть, пацаны. Я ему не дам регениться. Я ему не дам регениться. То есть, я, и, и, и к нему идти опасно, понимаете? И к нему идти опасно, потому что... Ничего страшного. Потому что, блин, я... У меня шметами зауронить жестко. То есть, и к нему идти опасно, как бы. Я не знаю, что делать. вот Сейчас вот тяжело сообразить, сейчас вот так вот. У меня веревка тем более одна, то есть я не дойду до него. Никак даже, если бы захотел бы как-то. Можно карту рушить немножко? Вот, это на будущее, не знаю. Микты это все равно пока не нужны мне. У меня просто есть ковровые удары, удар, то есть он встанет наверху, а они уйдет, идёт. Ковровые тут заряжают. Сейчас бы карта бы тонула, было бы круто. Но не то, не она. Блин, и надо было блок кидать в себя. Вот с блоком тупанул очень жестко. Вот ищли бы, дали, дали бы ранец сейчас. Дали бы ранец. Ну это ничего, это нормально. Метеорита. Менька бы, была бы. Тоже бы. НЛОшка была бы. Ну могу попробовать. Вдруг. Зато ковровые теперь могу использовать. У меня ковры же еще есть. То есть я разрушил немножко. Были ковры, были, были. Я могу, конечно, не найти их сейчас. Смотрим, сверху нету. Да, есть внизу. Зато ковры теперь могу использовать. А, надо было чуть опять. А, моя проблема моя. Потому то, что я не отошел. А, он лохо не может там ничего сделать. Все, у меня тоже ковры есть, поэтому. Ну, победа, походу, моя. Блок надо кинуть, сейчас он есть. Блока нету, поэтому кавры, сразу кидаю. Здесь ставлю охранника еще себе Я не знаю, блин. Надо наверх барик кинуть. Сейчас я просто очкую. Вот, надо вообще максимально защититься от его атака от всех потому что если он ко мне придет он меня может там на шару что-то сделать я это не хочу вообще ничего чтобы было у меня еще есть э, напаун да как я говорил <coughs> видите он заюзал но хорошо то что он заюзал не так много если бы я снял больше, ему он больше бы заюзал, то есть. Пускай юзает, это его одело. У меня юза нету. Я без юза играл, ребята, вот это. Без юза пытался играть все. Ну что Так, что мне дадут? Синенькие дали, а нормально вообще. Братан, то есть. Ну сейчас, короче, эти. Хотя бы что-то я снимаю, блин, хотя бы как-то я карту рушил сверху. То есть, э, ему не избежать урона от ударов. Если он там останется, то ему не избежать никак. То есть, ко мне он никак не придет, ребят, ничего он не сделает, Мне я даже не боюсь этого. Пускай попытается, пускай. Но вот в том месте он стал... Бос он может использовать, а не добьют. То есть. Да, он встал хорошо там. То есть, я не знаю, он встал нормально, кстати, там, да. Вот в чем. Меня заморозил. Бля. Тоже, как бы. Ну, N ложка есть. Она ложка. Ну, сейчас она ложка бесполезна у меня, как бы, он встал просто, даже, я ему только путь открою, то есть, я не хочу сейчас пока рано на ложку использовать, надо антифриз найти, если он есть у меня. Бля, да, как вот не вовремя все происходит немножко, раньше бы на ложку дали бы, раньше было бы круче. Там уже Минка есть ледяная, льди... Все, кстати, он зарегенился уже себе. То есть у него последний ход так сильно действует. То есть... Он больше не сможет регениться. Надо, чтобы она туда вышел. Он поставил балку, чтобы я бункер не давал. Ну, понятно, да? У меня бункер-то нету, как было, если чё. То есть ты меня сейчас заморозил, типа ты хочешь сказать то, что... Ой, блядь, как хорошо снимает, сука. Пидарас, блядь. Я вообще мог убить сейчас, нахуй. Ой, блядь, чмошница какая, блядь. Её заняту, блядь. Пидарас, блядь, я не знаю, блядь. Я вообще не знаю, я вообще в шоке, пацаны. То есть. Я могу проиграть здесь. Мне надо ко мне к нему идти, рискнуть, как-то и к нему пойти. Он хотел. Он экстренный взять, хотел. Не уранет. Вс, по поражение мое. Что ты сделаешь? Душимету дашь. Он боится. Или шо? Он боится. Ионка, не сработает же. Я вообще в шоке. Я немножко в шоке, пацаны. Из-за того, то что... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 300 хп, я ему сниму 300 хп. И 7 хп я оставил ему. Ах ты сучка какая! 19 хп. что он не может сделать? Что он не может предложить? То есть, все, это поражение, ребята, это поражение. Я не знаю, что я могу сейчас сделать. То есть, и он не знает, что можно. он Он, он, я проиграю. То есть, а, он душимир, да. Все, все, все, поражение, пацаны. Ну, это почти победа была. Не залезай ко мне, Иди нахуй. От, отвали, отебись, Души. Да души, блядь, сука. Даун. Долбоёб, блядь. Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю, 9-2 счет, короче. Ну блин, он меня мог спокойно душемётами убить сталика. Вот он, он мог бы встать, блять, вот там, и души дать. души бы дошли, дошли бы души. У него были души. Я потом боялся к нему уики туда, э, в близний бой, потому что у него были души, он меня мог душами спокойно зауронить жестко. Если даже не убить, то зауронить жестко, когда мне было много хп. До того, как был напал мы еще на меня пущен. Вот тогда я боялся к нему уикие, вот по этому поводу боялся, переживал. Вот, я не знал то, что у меня сможет там достать этими, напалывался, я, я встал, я не знал вообще, я вообще в шоке, как я выиграл сейчас, потому что я вообще не понимаю, что сейчас произошло, то есть, э, он сам спанул, как бы, вот, то есть, его вина, спокойно сейчас мог выиграть меня, короче, Иван Иванов, короче, это, это знакомый какой-то ЧПАК, по-моему, не знаю Иван Иванов, но рейтинга у него что-то маловато, а вот фузиков, Рубинов достаточно неплохо, как бы фейк какой-то. Фейк, фейк. Потому что хорошо чувак играл, хорошо старался, фейк. Иван Иванов, я знаю одного чувака, вот, ютуберы, еще знаю Иванов. Иван Иванов там был еще один там. В общем, очень хороший бой, очень хороший бой. И я рад, что все-таки я выиграл его, удалось все-таки это сделать. На этом я не конечно же, еще один бой сыграть надо. Еще один бой. Итак, последний бой играем. Ожидаем. Сперника. Итак, продолжаем последний бой. Попался. короче, нубас. Я вижу по аватарке даже. Какие аватарки ставят только школьники, нубы всякие. Вот. Понятно, короче, моя... Я очень буду стараться выиграть здесь. Как бы тут я должен затащить, короче, кидай Ходит у меня товарищ этот, вот. И он будет по персам будет бегать как бы Ну и я тут выиграю пацаны. Даже если я сейчас. Ну, он сюда юзает, бля. <смех> не, очень так, не очень хороший. Фух. Так, ладно, надо как-то аккуратненько сейчас будет.. Сделать так, чтобы... чтобы выиграл я, короче. Да, пришелец будет решать. Сейчас бы до одного хп довел бы, и все, можно было бы. А так еще три хода на него потратили да, еще. Ладно. То есть, блин. Ну, пока что вот так. Пока что вот так. Палочку поставлю. Он, он может спуститься ко мне. Нет. Я палочку вот так поставлю. Он не крысывается, бля. Не хочу, чтобы он возьму. Вот. Блин. У него шапка, во-первых. И токсин действует. То есть я могу и затупить и проиграть -то. то есть он и персом будет, бегать. То есть на перехода нету как бы. Нужно очень жесткого воду уронить сейчас, как-то придумать что-то, не знаю. А и нет у меня такого оружия хорошего, чтобы его на ХП жестко за уронить, То есть нету. Надо думать что-то сейчас. сейчас. У меня портик. Блин. Надо не трат... надо подумать. Ну это покой. То есть это вообще покой так. Ну я я если вариант вижу только вот это. портик немножко вот так забраться так вот я вижу то что я ничего не могу придумать как это не сработает зенка это же скидка три не сработает то, что не, не, не так вариант узишку ну, я ему снял 75 он сейчас от 75 зарегенет опять то есть то есть я не знаю то есть и перехода нету сейчас я... вот, пришелец очень опасен, чем... То есть... Я вроде дал, да, спуги на шару. Было бы лучше, наверное, чтобы я не давал его вообще. То есть. Пришелец все-таки очень опасен, бля. Очень сука опасен пришелец, то есть... Вот чем я буду бить его? Разрядником он... Дойдет, дойдет. Хоть что-то я снимаю... Хоть что-то, пацаны, то есть надо сейчас его снимать хоть что-то, он, он регенится жестко, надо его каждый ход хоть как-то уронить, то есть нельзя ходы давать ему пропускать, то есть надо с ним сейчас идти на... в, бли... в ближний бой как-то жестко его, не знаю, крысить как-то, не знаю, ну, забивать его как-то так, чтобы, блять, у него не было шансов, чтобы, иначе, блять, он зарегенится. Так, ладно. А, Во-первых, я не могу ничего сделать сейчас ему. А, могу. Могу, но я потом могу по проиграть из-за этого весь бой. А, может, я проиграю? Не знаю, блин, может, может быть... Не проиграю, как ну, блядь, ну... Ну, блядь, ну... <coughs> <coughs> не успел я собраться с мыслями, короче. Ай, блядь, тяжелая ситуация. Блядь, за два хода меня может убить, а я его могу не убить. То есть, у меня у два хода остаются ну, чтобы убить его. У него два хода остаются чтобы убить. Поэтому, блядь, тяжело. Сука. Пиздец, как тяжело на самом деле. Вот. Ой, блядь, проиграю, что ли? Да, Короче, к нему я наношу ему какой-то урон, потому что я. Блин, у него пришелец, сука! Пришелец! Я, я его не довел до одного хп. И сейчас я бы выиграл его. За два хода у меня может разъебать, пацаны. Я ему кидам паразиты не сработает и нельзя кидать паразита. Mm -hmm. Был бы юз, сука, юз, юз, вот юз, я без юза играю, пацаны, я без юза играю, вы сами видели, Но скоро этого не будет, скоро я буду юзать на всех и вообще максимально крысить буду, потому что я заебал это, пацаны, я заебал то, что я раньше не я раньше в шестнадцатом году, в 15 вообще себе не позволял с играть никогда, то есть я себя ограничивал в чем-то, блин. Больше я не собираюсь ограничивать, то есть, да, у меня защита немножко стоит. И 100 хп у меня по-любому снимет сейчас. То есть, я не знаю, блин, я его должен сейчас э, до, хотя бы до 1 хп довести. Я его доведу до 1 до, до хп, у меня убьет как-то, бля, я не знаю. Как я его доведу до 1 хп, я даже этого не знаю просто. Ну, ложка! То есть, я должен сейчас... А если нет? Да, довел до одного хп. Ну, блядь, очень, ребята, сложно. Потому что, если сейчас меня убьет, как-то... Блин, меня может убить сейчас, я знаю, что... Может, ему не о чем бить, может, ему есть чудо дадут сейчас душемёт на зло. А зачем закрытый будет. Сейчас он может придумать что-то, блин. Я... Вот это я больше вот собачку. Если не придумать, то... Но у меня стреляжка есть. Ну, блядь, таблица была. Просыход, пожалуйста, прослеход. Очень, очень боюсь, очень боюсь. То есть. Луч. Не убьет. 2 по 3 хп. Да, убьет, пацаны. Убьет 100%. Победа его. А, луч не улучшен, не убьет. Сука, убил. Сука, вообще везение. Вообще. Э, морской волк. Э, короче, достижение Морской волк. Э, собрать 800 аптечек, ящиков или звезд. 65 и этих далее. Знаете что, пацаны? Э, ребята. Знаете что? Мне насрать, что я проиграл. Насрать подавистой победой этой. Просто на самом деле, ребята, я же выполнил, к сожалению, невозможно. Mm -hmm. Я же выполнил 5 раз э 10 побед. Сделать 5 раз. Я же сделал это. И сделал. И это поражение ничего не даст тебе. Как бы... И мне ничего хуже не сделало. Сделал, конечно, хуже. Ладно, я расстроился, немножко, что так, ладно. Награду получаем все равно. 15 рубинов, 832 хуза. 18 скорость реакции... Раскринил, короче, это за Нельзя заскринить почему-то... Ладно, в По короче. Какую-то шапку дали бесполезный Опыт этот... Ты смогло быть лучше немножко, блин. Вот как обидно, блин. Он в конце уже понял, что делать надо.